И всем привет, с вами снова Зизо, и в этом видеоролике я хочу попробовать поиграть в Майнкрафт, но с эффектом слепоты. Как это будет происходить, вы узнаете далее, но обязательно перед началом видеоролика ставьте каждый по лайку, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Давайте начинать и создавать мир. Создать новый, создать игровой мир. Пишу сюда. Лепота. Давайте уровень сложности легко, чтобы полегче было. Начальная карта, я не знаю, что это. Тибира, конечно же, бесконечный. Давайте ключ генерации. генерационные ключ. Какой-то вот такой вот. Показать координаты. Это обязательно. симуляция чарков 6 тоже обязательно. Это я не буду, потому что я. Ну, это включено на всякий случай значит смотрите я это не буду добавлять потому что я попробую повыживать с этими всеми функциями у меня блок песка не падал я ел хлеб он мне восстанавливал здоровье но он никуда не исчезал потом снова падало здоровье ой ну голод и я снова его ел и он не заканчивался он был всего лишь один у меня было три единицы голода я его ел до бесконечности, он мне повышал здоровье ну голод ну вот эти единицы голода но все равно потом снова становилось три единицы голода и один хлеб также и оставался там куча лагов было там блоки висели К... в воздухе ну понятно потому что они же сами написали разработчики то что возможны проблемы с функциональностью игрового процесса Ну пока генерируется ландшафт я вам хочу сказать, что обязательно ставьте колокольчик если вы хотите, чтобы я почаще выпускал такие видео и чтобы вы знали, что если на моем канале выпущено видео, то тогда вы сразу же получите уведомление об этом ну что, загружайся, давай мир Угу. Зимний такой биомчик, но это же будет видео Майнкрафт, но со слепотой. Поэтому давайте я все на глазах у вас делаю, ну, в смысле. Вы видите, что что я делаю и вы понимаете, то что тут никаких штук нет. Давайте. О, я знаю, что следующее будет видео. У меня там лама, когда я бил ламу в том мире, то она просто начинала левитировать, а потом падала. Вообще непонятно. Эффект Спаймс. Ну, а, еще амплифар. Ну, один. Хорошо, все. 40. Ну что, давайте начинаем вышивать. Так, конечно, не совсем удобно, если честно, но что делать? Я же видео как бы делаю, все тут должно быть честно. Насколько? Ну, нормально, хватит. Я не думаю, что наше видео будет длиться столько. Много. Пишите в комментарии, какой у вас самый любимый моб из Незара, именно из Незара. Ну, кстати, у меня сейчас такой вот... Небольшой эхо. Голос. Я надеюсь, что вы слышите, ой, что это было по покров упал бы прямо на голову. Давайте мы сделаем сразу же доски. Из них сразу же палки. А из досок сразу же верстак. Ну, давайте как-нибудь будем продвигаться. Нам нужно что-то делать. Когда я со слепотой, то я не хочу вообще деревни искать. Там нет смысла. Все равно очень трудно это будет найти. Вот очень прям трудно. Да. Все лучше крафтить. Топор и меч, либо же топор и топор. Один топор для атаки кого-то, а один топор для того, чтобы что-то срубить ну пока вот так вот ограничимся если понадобится то я сделаю еще один топор пока что я эффекта насильно во не замечаю но когда я буду уже куда-то идти то это будет не так мешать а я еще поставил эффект а два а вроде один писал Ну ладно. Куда мне вообще идти? Я не понимаю, куда мне идти. Поэтому, наверное, если тут слепота, то нам нужно только копаться вниз. Как-то пытаться все на одном месте делать. Все верстаки все печки, все сундуки. И сразу же там и копать. И так, чтобы это было в пределах ну, хотя бы какой-то видимости, к примеру. Так вот, 4 блока прошел, все увидел Ну, тут то есть шахты. Только шахты. Зачем я добываю дерево? Я добываю дерево, чтобы, ну, как бы сделать доски из них палки и потом уже нормально пойти в шахту. Так, ну давайте потратим. Нет, не потратим, мы не потратим ничего. Я вообще не вижу, что это? Что это за черный бетон? Ага, ну дальше вроде бы нет. Вот, вот и минусы. Нужно подпрыгивать, чтобы увидеть, если там, если там вообще эти доски, да, там есть, это нужно скосить. Э, почему снежный покров падает? Э, я не понимаю, а где я вообще? Где я застрял? Ага. Вс ⁇ это земля. солнце не видно, и поэтому <laughs> все время ощущение, что ночь, а вот ночью со слепотой, это уже, можно сказать, как бы конец видео. Ну, реально. Сами согласитесь. Так, не буду слишком долго разговаривать. Если честно если сейчас давайте мы сделаем вот этот вот вещь да конечно эта вещь крафтится 15 раз в год всеми вильками майнкрафта но зато она помогает не нужно тяжко копать подождите нужно верстак забрать ну и потом я закроюсь как-то потому что ну если потом ночью я не пойму, это ночью или вообще день? Ну вот сами скажите мне, ночью или день? М -м, снег идет. Наверное, закат. Я не уверен. Короче, когда тебе почему снег падает? Это вопрос философский. Давайте уже низко идем. Да нам ну, тут проблематично из-за того, что у нас нет печи, чтобы сделать древесный уголь, чтобы а, ну, сейчас будет. Так, почему и топором у уже моя... не важно. Майнкрафт, но с отравлением, либо же с сушением извините, но такого не будет, потому что, ну, это сразу понятен исход этого видео. Конечно, это можно, но мне это Если что удовольствие не предоставит. Слепота, вот это не страшно. При этой ну, нельзя как-то так специально как-то Так. Вообще, сколько у меня отлично. Ну нам нужно нужно нужно что нам вообще нужно сейчас делать я не понимаю нам нужно все делать по порядку сделать печку печку вот сюда поставить и в ней переплавить переплавить эти вещи. Ну, дерево. Так, как тут у нас обстоят дела? Я не знаю. Уже, скорее всего, наступает темная парасута которая мне не очень нравится. А если она мне не нравится, значит она и не должна присутствовать тут. Поэтому мы поскорее делаем потела и просто закрываемся. Вот, дела. чем мы Ой, ну, булыжники. не больше земли. У меня много земли от лопаты осталось. Все. Давайте сюда поставлю и, кстати, я, возможно, и попытаюсь потом продолжить это выживание, потому что мне оно начинает как-то нравиться. Так, ну сюда должен ничего не поставить. У нас есть одна большая проблема. У нас нет еды. А еду мы можем добыть. Подождите. Ну, я реально так не могу. Мне это очень сложно. Извините, конечно, это но это же не, не меняю. Сутка. Тайм. Фери. Тайм. Угу. Да, спасибо вам. Время игры 128.2. Да, прям так очень мне помогло, то, что вы написали число, в котором. А может это 12.82, который у меня скоро будет на записи. Mm -hmm. Mm -hmm. Так ну что нам можно еще делать? Ну, давайте немного еще вниз прокопаемся и закончим на этом моменте видеоролик. И пожалуйста, если вы хотите продолжение этой такой вот интересной рубрики про. Обязательно давайте наберем под этим видео 6 лайков, чтобы я как бы сделал новое видео также видео будут выходить чуть чуть пореже я это сразу говорю не каждый день может через день может через два дня но не каждый день ну тут уже я не знаю что можно сделать вообще Но слепота пока мне в этом видеоролике не помешала во время этой игры вообще не помешало так. ну а, спасибо вам. Ну ладно, всем удачи, всем пока, совместно. с вами был я, Визу. Обязательно ставьте 6 лайков, чтобы вышло продолжение данного выживания со слепотой. Ну а с вами был Зизов. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока.